Всем привет, с вами Адилет, вы на канале Матхай и давно мы с вами не виделись, потому что я начал зарабатывать, я на работу хожу и начал зарабатывать, и почему я этот видео запустил, потому что я хочу сейчас устроит пранк над моим другом Урнатом. Я недавно купил себе телефон Redmi 7, о котором он не знает. И никто из моих друзей не знает. Только мои рабочие знают. И это я хочу сегодня, он в школе сейчас, я хочу сегодня над ним пранк сделать. А, он приедет из школы, он, это, я спрячу телефон на улице где-то, положу, чтобы его никто не заметил и не украл, спрячу, да, и это. И я скажу потом, ой, я типа, ой, я это, зам, ну я заметил телефон и возьму этот телефон и будем убегать. Короче, вот так, я сомневаюсь об этом, короче, пошли. Все знают, все знают, наверное, что у меня бранки не получается, но я буду стараться, давайте. Видите, у меня даже руки трясутся, видите, даже камеру могу деть. Так что поддерживайте меня лайком и если кто не подписался, подпишитесь, давайте, а я пошел. Ребят, вот время уже. Вот. Я не знаю, он где? Дома иди. Сейчас привет. Не знаю. Он что-то не видно его. Буду ждать. Ребята, я только что к нему домой сошел. Он на так 5 часов, так что. У нас есть это. еще время, чтобы хорошо спрятать, так что поехали. Пять, не нужно выстреликом спрятать, а то сейчас он придет. И здесь будете лежать всегда. урмат я что-то нашел я что-то нашел вот что я вот, вот. А? Вы Нет, я нашел оттуда. <сёк> <Выпигаем. сёк> Не поверил, да? А чё ты так, а? А чему мне верить, что ты там нашёл телефонный такой уникальный?